Бесит реклама? Нет сил терпеть? Не нравится то говно, что тебе пытаются впарить? Выход есть. Иди нахуй! Универсальное решение в любой ситуации. Принимай «иди нахуй» три раза в день, и уже через неделю тебе будет похуй. Иди нахуй! Шагай по жизни смело!